Каждый пятый откликнулся на предложение анонимно, ведь всякий раз мы оставляли визитку с адресом зашифрованного телеграм-канала, который создали специально для эксперимента. Именно так наркомафия сегодня развивается.